28 мая я в теплице а вот это вот я э, привез я не знаю как по-научному называется вообще-то венерин башмачок вот такая вот красота такой необычный цветок э, относится к семейству орхидея и стоит он э, вот зайдите на сайт ангелок я не знаю сколько стоит это очень много стоит он. Это очень много. А я его, собственно, взял бесплатно из леса. Ну, смотрю, интересный цветок. Довольно-таки большую площадь прошел. Просто случайно наткнулся, думал, может еще где есть. Прошел, нету. Интересно. Вообще интересно. Вот. А дальше такая история. Вот этот венерин башмачок еще в том лесу есть два вида. Один вент я уже посадил. Года два назад, наверное. Вот. И он даже начал размножаться. И я даже один посадил. Ну, разделил их. Делением корня. От корня. Рассадил. Ну, думаю, все будет хорошо. Единственное, что вот когда я выкопал из земли и посадил в горшок, он почему-то у меня Несколько дней он пропал. Вот хотелось бы вот это вот... Блядь, сука, муравей ползает. Тварь, блядь. Как будто места нету. Э -э хотелось бы на продажу. Но я смотрю, он начал загибаться. Дело в том, что я его только выкопал. И что тут может быть? Повреждена корневая система. А без этого никак. То есть корни пришлось... Э -э перерубывать, грубо говоря, и вот сюда. И я пока выжидаю, потому что я не хочу, чтобы, допустим, сегодня продал за 1000 рублей вот такой цветок. Вот. А через пару дней покупатель пришел, сказал, а чего, чего, ну, ты, чего ну, завел? я хочу посмотреть, как, в каком состоянии вообще. Ну, размножать у себя. Ну, в теплице я другой буду садить. Хочу астры посадить тут. На продажу ну зарабатывать-то надо на чем-то. Осталось, я не знаю сколько, сколько уж осталось, я скажу. Где-то около, ну, чтобы не собрать 5 тысяч. Есть. сколько там еще, не знаю. 5 тысяч, представляете? И год еще до пенсии путинской. Которая я не знаю сколько будет. И все так в тайне. Ну сказали, какая тебе пенсия будет, да и все. Нет, не говорят ничего. Приносить документы, будем оформлять. Какие документы? Это я полтора года ходил назад по пенсии. Говорит, приходите через полтора года, но документы уже можете приносить. Да там сто раз все затеряется, и будешь по новой носить еще сто раз. Поэтому я за полгода до пенсии принесу, ну, чтобы ну, денег нету, чтобы только пенсия и, и все, и пошло у меня уже. Или там какие-то... Если бы я здесь работал, где живу, а так надо куда-то ехать, если документы Если они не смогут собрать ну, этот, Главное цветочек вот такой Я бы хотел его продавать за 1000 рублей Ехать довольно далеко Вот на этом я хочу Просто хочу посмотреть Как он себя поведет Но ну, по-моему он начинает загибаться Вот А если вас интересует Я могу вот эту корневую систему вам выслать В принципе Знаете что я думаю Вот выкопал из леса Привез сюда Корни обрублены, и нужно его так отрезать. Один листик оставлять. Знаете, как с черен, черенкованием рост занимается? Там же что пару листиков оставляют, и то обрезают их. Для чего? Для того, чтобы... Вот сюда питание это идет из корней. А корней-то нету, выходит. Корней-то нету. Я же перерубил их. То есть там осталось, может, процентов 30 с Корней. Оно недостаточное питание туда поднимает И скорее всего он загнется Я хочу посмотреть вот кстати вот 25 мая Хорошо подписал Вот О, комар, только заметил блин, что ты тут делаешь Вообще нахрен Че, красотой любую Сиди к чертовой матери В теплицы моей еще комары Вот, ну естественно поливаю Я вот что понял, что с погреба нежелательно поливать я что-то меня такие мысли навивают. Вот с погреба поливаю, оно не растет. Почему? И много у меня отрицательных моментов, когда я поливала, оно не росло Почему? Я думаю, что там слишком в этой воде из погреба слишком много чего-то такого, что растение мне нравится. Я не знаю, что. Я же не могу химический состав произвести. Поэтому, ну, во всяком случае, с погреба же вы не будете пить воду. Ну, не будете, почему? Невкусно? А, невкусно. А кроме этого, что-то можно еще сказать? Что кроме как невкусное, Там же что-то содержит, какие-то тяжелые... Короче, ну, вот так вот. Вообще, цветок интересный, красивый, дай бог, чтоб росло. Что я буду делать? А вот он будет от, отцветет, и я еще видео сниму, вот. А на этом пока все. Задача сегодня меня посадить картошку Хе -хе -хе, до 28 мая. Я Еще картошку не садил. Ужас. Разбиваю грудки Вот хорошо вот здесь эта вот земля вот, вот такая. Была на огороде. Блин, это вообще. Ну хоть здесь у меня нормальная земля. Там же грудки приходится разбивать еще интересный момент а зачем я снимаю это видео я не знаю я хочу подключить монетизацию дело в том что я 4000 часов просмотров набрал но не смог подключиться к монетизации почему потому что у меня там или два или три аккаунта были открыты когда я открывал я уже не помню но там youtube выставил вы закроете все аккаунты должен быть или как он называется а. ну да вот я не мог их закрыть уже потому что забыл одну там пишешь другой там пишешь ну пароль там и так далее вход не мог закрыть и все. а сейчас часы уменьшается вот было больше четырех часов когда набираешь там же не видно сколько больше не видно а сейчас что происходит что все меньше меньше меньше и уже 3600 3600 часов просмотра, хотя было 4000 вот, так что можете мне поздравить некогда заниматься вот у меня смородина замачивается вот этот, наверное, хочет пропасть курильский чай это вроде ничего смородина ничего красная а вот этот хочет пропасть, почему пропасть хрен его знает, в воде же стоит что желтеет, непонятно немного непонятно вот бочка с водой из погреба она нагреется до 20 градусов потом поливаю она не растет почему не растет я не знаю она не растет может быть потому что слишком много в ней эти печет взял с утра пива вот решил что холодильник отключен потому по что электроэнергию будет брать ну, решил ведро пива и опустить в погреб. Вот. И бутылки вывалились в погреб. И все, и утонули. Хе -хе -хе. Две бутылки. Жалко. Вот сейчас откачу воду с погреба, чтобы их достать. Вот одна осталась, слава богу, а две там в погребе. Никто такого мне не покажет. Вот. Так что смотрите, мои дорогие жизнь Он, кстати пошел за кредитом сегодня брать паспорт взял снил взял Блин, нужно было еще и телефон взять только я не понял юмора вот когда-то я, я не знаю когда может пару месяцев назад приходил дама там сидит такая ага. Он говорит ну вот давайте заявку мы ее рассмотрим вашу кредитную историю ну, хорошо сегодня пошел да пожалуйста выдают сразу не понял, юмора. что у них там Или законы меняются, или просто человек другой Это уже другой человек сидел Ну так бы вы, выдали мне Паспорта нету Ну еще немножко подержусь, пять тысяч Еще немножко можно подержаться Потом я думаю с первого Июня на рынок выйти Вот с этими цветочками Если будут брать То можно еще привести По тысяче 10 цветов выкопал 10 тысяч заработал, ну 10 тысяч уже приличная сумма, да? Вот, единственное, чтобы они не загибались бы. Вот я посмотрю, вот сегодня, а, 3 дня, 25 мая я выкопал, сегодня 28 -го. 3 дня, третий день, это очень мало, ну хотя бы, до да и недели мало, наверное. Я не знаю вообще, сколько они цветут, по-моему, месяц цветут. А вы знаете, тюльпаны, вот у нас садят, я посмотрел, 20 дней и все. И тюльпаны превращаются в говно. То есть нет, все, цветение отцвели. Что это за ними то гоняется, не знаю. Все, и что такое, что, что, что. Тем более просто красный или просто, по-моему, желтый. И все. Ну вы ж шевелите. Есть бахромчатые тюльпаны. Это вообще чудо. Намного интереснее, чем ваши, те добаны, красные и желтые, полураскрывшиеся. 20 дней тюльпанов нету. Нет, так не пойдет. Нужно заниматься теми цветами, которые, скажем, в начале лета расцвели, и до конца лета у вас радует глаз. Вот это цветы. Вот у меня Тамассара растет. Вон. И что интересно? Что интересно, оно начало расти. Сорняки мне не нужны. Дело в том, что сидела, сидела тут. Потому что было холодно. Потом начало расти. Ну, хорошо. Я не знаю, чем это закончится. Не знаю. Вообще, нужно тут садить. Садить, садить, садить цветы как можно быстрее. Блин, надо на огород эти. Картошку садить. Но прежде чем картошку садить, надо эти булдыганы разбить. Куда садить их? Когда все... Ну, правильно, там зацепилось, блядь. Ничего не может быть. Блять, еще выцепил У меня нормально. Ничего не может быть. И не будет никогда. Просто жизнь такая. Ну, я ее не выбирал, судьбу. Это боженька так, так решил, что будет у меня так. А мне оно ну, нахрен не нужно. У меня совсем э, другие желания. Ну ладно. Хоть показал вам цветы, какие бывают. Орхидеи понимаете вот если я найду их много-много тут вот съездил значит день туда обратно там полазил день угробил 4 цветочка э, выкопал сколько они должны стоить не знаете ну по 1000 чтобы 4000 в день это нормально как бы нормальные деньги вот Но когда и будет что пришел прямо собирая корзинами вывози ну и не на лесопеде же, на машине. Ну, тогда будет стоить, ну, не знаю, сколько. Сколько вам нужно? 100 рублей пойдет. Вот какая красота. Ага, пахнет. Да, чуть-чуть такое. Легкий-легкий аромат. Это вообще прекрасно. Кстати, неужели он у меня? У меня никогда таких цветов не было. Честное слово. Обалдеть. Ну, дай бог, чтобы не загнуться. Это же третий день. Они прекрасно чувствуют. Я по другим орхидеям смотрю. У меня еще два вида есть. Только поменьше. Цветок увядает, а листик нет. Это о чем говорит? Это о многом говорит. Что он жизнеспособен. Укрывать ничего не надо. Просто в лесу растет. И ум, пофер, все. Это как актус. Вот. Ну, единственное, я вот сейчас смотрю, нужно землю лесную о да чего земля ой, черная вот у меня белая земля белая а там черная черная земля и мягкая мягкая и все переплетено и рыхлое рыхлое это вообще это чудо а не земля да она лучше на чем и покупная там все есть там годами все идет это листва перепривает трава переплевает и все эти корни переплетены до того рыхлая легкая плодородная Это нет слов у меня одни слюни вот очень хорошая земля а тут белый что тут растет там ничего по моему нету ничего А в огороде это вообще труба вот ну ладно все. прежнему 28 мая зачем снимаю видео не знаю монетизация под большим вопросом что там буду иметь с этой монетизации еще больше вопрос потому что просмотров собственно нету но выложишь видео сутки пройдет один-два посетителя спасибо вам большое, идите вы в жопу вот, не те, которые смотрели а те, которые не смотрели а что я показываю этот цветочек а с утра не было ничего я выходил в 8 утра, не было вообще цветка ну, как бы вот в таком состоянии был цветок О, Ни на себе, только заметил А между, между прочим Он был фиолетовый Вот такой вот Понятно? Вот такой вот фиолетовый Это вообще А? Господа, он начинает раскрываться Не только что с утра В обед такого не было Хотел на тот цветок А вот этого вообще не было вообще. Берите вот такие цветки Цветы мне очень нравится. Петуня, однако, называется. Хороший цветок. Угу. Не то, что вот эта вот замухрышка. Сзади, главное, красивая, но там никто ничего не видит. А спереди вот. А что я делаю? Картошку садил. 28 мая я и не могу посадить картошку. Но это вопрос третий. От какого? А, от, от 4 мая Я замочил его здесь Эта коробочка, по-моему, тут было э, Что-то, или сухарики А, сухарики Вон мне, Сухарики, видно? Сухарики, их пиво, буду. Вот Мне не жалко их Это не они покупные Это свои, бесплатные Заложил туда, между двух салфеток Проросло вот такой бучке И что я делаю? Сейчас вот беру вот так вот и потихонечку так раз О, отделился вот в таком состоянии но тут я не знаю сколько сантиметров возьмите померите вот разделяю и на груд садить а картошка не сажена а картошка не сажена да но прежде чем садить картошку там еще нужно копать нужно рыхлить булдыганы это Д и т.п. А это вот что стоит? Вот я не знаю, как, как я столько много времени вот так хорошо отделяется. Я думал, это вообще капец. Придется вытянуть, потому что там морскими узлами, если навязано, то <как> ничего не сделаешь. Да нет. так, ну, Прямо на глазах. Трушу и все отделяется прекрасно. Сейчас на огород вот в ямку. Там перегнойчику. И потом, кто подписался, естественно, тут посмотрит продолжение, что из этого вообще выросло. Так, сегодня 28. -ое. Значит, вот этим 24 дня. Да, 24 дня. Что там, какие дыни получится. Все было задумано не так, все было задумано хорошо, как обычно. Вот, но всегда получается, в то хуже. Странно, да? Вот. Задумывалась. Нет, ну первая партия посадила, наша пропала. Ну, вот это вторая партия. Только слишком долго. Почему? Ну потому что огород не копанный, картошка не сажена. С чем я уйду в зиму? Так да хоть бы у меня будет бесплатная картошка. Да и ничего. Зимой, что ли, есть? Так, все, побежала я. Итак, ну кому не интересно можно смотреть, сразу выключайте и идите на другой канал. А кому интересно, смотрите, биня вот в таком состоянии. То есть я их уже разлепил. А дальше что? Приготовил грядку. Вот такой гребень. Вот. Земля должна быть рыхлая. Поверху. Вот так вот Просто провел сейчас что буду просто раскладывать и перегнуем пересыпать и буду выращивать вот на таком расстоянии вот тут где-то меня 20 сантиметров один буду пускать дыню сюда другую сюда сюда сюда понятно да и до первого междуузля как только Первым междоузрой все отсекаю. И пусть она дынь какая -то нарастает. То есть до, до первого цветочка. Вот. что это даст. Ну, как можно быстрее дыни появится. А еще столько дынь? Я 1,7. На продажу. Да, задержал. Вот смотрите. Вот здесь вот я посадил 4 мая посадил. Все пропал. И арбузы, и дыни, и огурцы. Все пропал. Почему? Ну, потому что 9 шел дождь. А я не додумался посмотреть. И думаю, температура воды была плюс 2. Вот почему-то мне вот это вот кажется. Все пропало. Ничего нету. Ну, кроме сорняков, конечно. Вот. А то там как он, забыл. Это не садил, это с прошлого года. самосенко Забыл, как ее там называется. А вот у меня дыня. Там еще аргуды есть. Нужно он, на тех гребнях, Но гребни нужно там разбивать будет еще. Готовить. А тут уже готово. Рыхлая земля. Главное для любых растений это рыхлая земля. По пионам могу сказать. Пиону этому, наверное, два года. Но он так и не будет. Вот он черный. Какого черта? Черный, я не знаю. Ну, Он уже сдох. Все, не будет у меня белых пионов. Вот, а что касается пионов, ко мне сегодня приезжали гости, а они что-то, что-то, что-то, что-то, что-то такое, что-то такое. А я, я, я не знал, вот. И муравьи эти, блядь, сука, ну как они, блядь, твари, блядь. И, кстати, вот, видите, но в этом причина, собственно, понятна. То, что я обрубил корни, принес сюда, и в первую же, ну, не год, а даже, не знаю, неделя, наверное, прошла. И он зацвел. Так, а чем бы обработать, а? Никто не знает там у вас, академики, по ту сторону экрана. Чем бы обработать, чтобы муравьев вообще не было, блядь, сука. И лес, гадать, блядь. Самый цветок, сука. Убивал их. Нахрена бог создал муравьев. Что они полезного делать? Зачем муравьи? пищу их нельзя употреблять вот по цветку вот чуть-чуть позже я сниму он раскроется буквально за пару часов откроется она такая вот мне вообще нравится вот. а что касается этого цветка он был такой э -э, этот был э, очень светлее очень светлее прямо что вот белые пятна что и он чуть-чуть там отличие а это что-то с утра такой розовенький. Я не знаю, чего от температуры, что ли, зависит. Какой-то интересный цветок. Мне хочется за ним понаблюдать вообще. Вот. А попутно вот, вот, видите, вот. Это огурцы. Тоже на грядку. А грядка не подготовлена. И плюс к тому, мне надо картошки еще садить. Три грядки. Вот так вот. У других все хорошо. И, я, я не знаю, я с утра пошел. Сегодня сосед мне сказал, ну ты... Я вчера посмотрел, 10 часов вечера я там разбиваю грудки, две тяпки уже сломал об эту землю, долбаную, блядь. Придуманную господином богом, которую все хвалят. Слава богу, слава богу, чего там слава, блядь? Земли нормально? Нету. Абсолютно. В Вкалываешь, как... действительно, как раб на галерах. Толку никакого, ни денег, ни сил. Сегодня меня ни рубля не заработал. Хотя там стоит вот указатель. Еле отмыл его после детской прихоти. Знаете, этому указателю 6 лет. Через 6 лет Бог подослал ребенка, и он нарисовал там фломастером. Еле отмыл. Кто не знаю. Там куча их бегает. штук 10. Понаезжали разные. Как у Москву. Гастарбастера. Вот. Ну, собственно, все. Вот, Энотера. Чего не цветешь? Сволочь что не цветешь я бы тебе давно уже продал не хочет что-нибудь что нужно когда она в сентябре зацветет или когда снег пойдет все еще показать ничего ничего так ничего это видео наверное о том как не надо садить дыни вот такая общая панорама ну так вот вот Как раз вот, вот такое расстояние от среднего до большого пальца. Сажу Это перегной. Тут как бы немножко углубление. Если будет дождь или я сейчас сажу вечером, полью на, на закате, пролью естественно, чтобы воздух оттуда вышел и э, земля... Была, имела контакт с корнями ну, вот такую коробочку и я думаю что вот до конца я дойду и еще останется половина и куда ее девать когда те грядки не разработаны вообще в этом году что-то дурдом такой ну хотел же надо не заработать хрен там заработаешь это уже вот я смотрю на рынке она уже вот такая вот рассада как моя может ее обогнать да никак Короче, в городе Сочи темные ночи. Ну, конечно, если кто сказал мне, я бы сказал, что это неправильная посадка. Но, однако, заметьте, я не видел на Ютубе, чтобы кто-то так садил. Ну, может, кто-то садил, но ну, дайте ссылку. Я не знаю. И еще столько посадочного материала. Тут, между прочим, с одной бини. Вот даже если одна дыня вырастет, ну, поем, покушаем. А семена не надо выкидывать. Хоть арбузы, хоть там э, дыни. Что он тут плавает? 18 градусов. Между прочим, можно поливать. Вот. Это спор была вода. Хотя, кто же знает, может быть вода щелочная. И совсем и не надо поливать, хрен его знает. Нравится вам, не нравится? Родители, воспитывайте чертовы матери своих детей. Понимаете? Или не понимаете? Я вот хочу озвучить мысль. Вот смотрите. Вот это все я выставлял там, перед забором. Там идет дорога, естественно, машины ездят. Ради рекламы. Для того, чтобы продавать с дома. Ну и что получается? Уже в который раз? Вот сегодня что? Вот видите, пустое место. Вот так. Я же не буду там сидеть, стоять. Кто-то взял. Взял и ушел. Я подозреваю, кто. Это пацан такой, гнилой. Но когда пацан ваш приносит в дом кактус, допустим, вот такой вот, вы можете спросить его, где вы брали этот кактус? вот ну, это как бы бесплатно. А... Зимой меня взяли лопату, вот магазин, я там выставлял, естественно, и у вас такое есть, и у нас выставляют перед магазином все, но я же не буду там сидеть, потому что покупателей нет. Взяли лопату, цена вопроса 400 рублей, просто лопата хоп. Я прихожу, было три лопаты, стало две, а я ничего не продавал, значит это взял. Вот до этого выставлял капусту, четыре качана. то есть тут качан, тут, тут и сверху кочан выхожу блять, одного качана нету, вот кто взял ну я посмотрел так по сторонам, а пацанчик прячется за машину ну, у меня подозрение что его ну я со свечой там не стоял я не могу однозначно сказать что он взял но вопрос о чем прячется если ничего не сделал а дальше вот мне э, э, э, Ворота, гаражары зарисовали. Зачем? Ну ладно, мелом. Это еще можно стереть. Но, блядь, где эти не китайские этот фломастер взяли, они не смываем, даже бензином не отмывается. Рожу какую-то нарисовали. Родители, присмотрите за своими детьми. Воспитывайте. Ремнем в том числе. Я что ли ремнем должен быть? Бить. Или вы? Вот и воспитывайте. Чтобы они не получили, блядь. От меня. Ну, выход какой. Увозить все это нужно на рынок. Сегодня вот я ничего не взял, а пару кактусов потерял. Ну, я подозреваю, конечно, кто их взял, но я же не могу так сказать однозначно. Вот. А что пацан взял лопату, ну, дело в том, что у нас в поселке все лопаты китайского образца. Понимаете? Ну, потому что соображения у предпринимателя не хватает, так как я, взять из Москвы русские. Поэтому все китайские. И вот я смотрю, за 100 метров была зима, и мужичок чистит моей лопатой. Понимаете? А вот так подойти, сказать у него, откуда у тебя лопата, он взрослый человек, не ребенок. Он скажет, да вот, ездил там, куда-то там, в город за 300 километров, купил ее. Ну да, а как ты... да. Ну и все. И вопрос повиснет в воздухе. Он же не скажет, что мой ребенок своровал, принес, а я сказал, о, молодец парень, давай тащи и дальше. Я подозреваю, что одна гнида вот эта, блядь. Я не знаю, в каком он классе учится. Ну вот... Если так посчитать, значит, что сначала. Началось все с капусты. Капусту украл, лопату украл, по-моему, три клубники украл. Сейчас вот два кактуса украл, и все это я подозреваю, что один пацан. Один. Ну-то все. Доказать просто не могу. Надо видеокамеру вот тут вешать видеокамеру. Но это же деньги. Поэтому я не могу... Ничего сказать точно не будешь, скажи минуты выбегать и смотреть, то подошел не подошел, я работаю на огороде, как нормальный человек. Тут денег нету, блядь. Последние уносят, ну что, не выставлять мне что ли? Ну давай, не буду выставлять, ну и дальше что? Ничего, ничего. Это не цветет. Че выезжать на рынок? Вот этой херня на велосипеде? <смех> вот. не знаю я все знаю. это у вас все хорошо а у нас все плохо ну может быть не совсем сегодня приезжали родственники привезли гуманитарную помощь ну так называемую от себя я не знаю что они решили что я плохо живу наверное кто-то сказал такой кордонный ящик. там Тушенка, гущенка, колбаска, масло. Ну, самое необходимое. Я не знаю, зачем хлеб они а уложили. Думаю, что я без хлеба вообще живу, что ли. До ручки дожился.